Народ, всем привет! На одном из последних стримов Андрей Глинский предложил провести розыгрыш при его спонсировании, что мы в принципе сейчас и сделаем. Как вы поняли из названия, главный приз это любой оперативник из набора раннего доступа, так что если у вас нет денег на покупку этого оперативника, вы его можете получить, используя свой личный скилл. Для участия не надо никаких лайков, репостов и тому подобного, нет, конечно, если вы подпишетесь на канал и группу ВКонтакте, это будет хорошо, но не повлияет на результаты розыгрыша. Так вы никогда не пропустите свежие новости, особенно по рейд, а также конкурсы, розыгрыши и новые видео. Но давайте вернемся к нашему конкурсу. Надо зайти в игру калибр, сыграть бой во взломе, хороший бой и прислать нам результат, но не просто много настрелять или много убить, надо набрать определенное количество очков, но давайте все поподробнее я вам обязательно расскажу, а если не хотите меня слушать, то можно пройти по данное видео и прочитать все условия, пост розыгрышев, которые надо отсылать результаты в группе вконтакте, ссылочка соответственно тоже есть под видео. А вот условия данного конкурса. Дата проведения конкурса 15.08.20 года. Результаты я публикую в группе ВКонтакте 17 августа. Условия очень просты. Первое, это надо набрать максимальное количество очков за бой. И второе, это оставить в комментариях по данной посту группе ВКонтакте свой игровой ник, скриншот и реплей своего боя, проведенного именно 1508 в режиме взлом. В других режимах или других дат... Реплеи не принимаются. Далее, победить человек, набравший наибольшее количество очков в режиме взлом. Минимальное количество очков для участия 1300, меньше этой цифры, действительно народ, чтобы не заставлять и было мне проще разобрать результаты, сделал минимальный порог это 1300 очков. Далее, в зачете участвуют бои только от 15 августа, еще раз повторяю. Бои от других дат в зачет не принимаются, в случае выявления поставного боя, реплей снимается с конкурса Очки рассчитываются по очень простой формуле. 1 единица урона, 1 очко. Добавляем за одно убийство 100 очков, за смерть вычитаем 100 очков, и соответственно за одно содействие даем 20 очков. Вот пример расчета очков. Если вы ликвидировали 6 противников, вы получаете 600 очков. Если вы погибаете 2 раза, соответственно из вас вычитается 200 очков. Содействие было 4, одно содействие 20, соответственно получаем 80 и урон у нас 821, соответственно 821 очко. Итоговый результат 600 за 6 убийств, 200 вычитаем, потому что 2 раза вас убили, содействие было 4 раза 80, плюсуем, и соответственно урон 821 тоже плюсуем. Получаем 1301 очко. Кто больше очков наберет в своем результате за бой, тот, соответственно, побеждает и выбирает любого оперативника сайта Wargaming. Соответственно, вы его выбираете и мы начисляем вам в виде подарка. Итоги конкурса будут опубликованы 17 августа. Если вы подпишитесь на канал, поставите лайк и тем более в группу ВКонтакте, это все вам пойдет в карму, но не будет, еще раз повторяю, засчитано или как-то влиять на результаты розыгрыша. В принципе, очень простая формула. Думаю, ничего здесь сложного нету. Желаю всем удачи. Как говорится, пусть победит сильнейший. И большая благодарность Андрею Глинскому за то, что он проспонсировал данный розыгрыш, чтобы вы могли получить этот заветный приз, который многие из вас хотят взять, но не имеют финансов. Все, с вами был канал ВДВ-стрим, ведущий Анигилятор. Пока-пока, пусть победит сильнейший.